Здравствуйте! Сегодня поговорим о морском аквариуме, о том, из чего состоит морской аквариум. Видео будет полезно для новичков, для всех тех, кто хочет сделать себе морской аквариум, но еще не понимает, что такое сам, можно ли без него, куда и как течет вода, и какую воду доливать взамен испарившейся, ну и так далее и тому подобное. В общем, всем тем, кому читать лень, слушайте. Рассмотрим стандартный морской аквариум. Это будет обычный прямоугольный аквариум, такой используется чаще всего. Главная особенность в аквариуме – это наличие переливной шахты. Она может располагаться в любом из дальних углов аквариума, либо посередине задней или боковой стенок. Вариант расположения шахты выбирается больше по вашему собственному желанию, в зависимости от того, как у вас будет стоять аквариум. В переливной в шахте располагаются три трубы. Слив, залив, перелив. Через сливную трубу вода из аквариума сливается в самп. Через залив вода возвращается из сампа в аквариум. Аварийный слив, он же перелив, нужен для того, чтобы вода сливалась в случае каких-то проблем с рабочим сливом, для избежания потопа. Аварийный слив, он же перелив, расположен чуть выше основания слива. В штатном режиме через перелив ничего не сливается. Труба стоит пустая и ждет аварийных ситуаций. Для того, чтобы свести аварийные ситуации к минимуму, на переливную шахту устанавливается гребенка. Она не дает попасть в шахту рыбе, улиткам, мракообразным и другим обитателям аквариума. Но не дает стопроцентной защиты от самых упертых прогунов ну и тому подобных ползающих. Поэтому желательно регулярно загладывать в шахту. Итак, из аквариума вода сливается в самп. Самп – это технический аквариум, предназначенный для установки в него оборудования, которое отвечает за фильтрацию воды. Поддерживает уровень кальция и долива воды взамен испарившейся. Размеры сампа никак не привязаны к размеру аквариума. Главное, чтобы в него поместилось все необходимое оборудование. Даже если аквариум очень большой, например, 1 тонна, то самп для него может быть устроен даже в 50-литровой емкости. Повторяю еще раз, главное тут не объем, главное, чтобы все нужное оборудование поместилось в самп. Чаще всего самп выполняется из трех или четырех отсеков. Рассмотрим стандартный, который встречается чаще всего. Состоит он из четырех отсеков. Вода циркулирует через весь самп, начиная с приемного отсека, который располагается самым первым. Чаще всего этот отсек делается довольно большим, потому что в нем располагается пенник. Также в нем могут располагаться антифос и уголь, либо какая-то другая химия, либо какое-то другое помимо пенника оборудование. Второй отсек это водорослей который также очень часто используется как отсадник для нелегалов, пришедших с камнями, либо агрессивных рыб, которых надо привести в чувство. С отсеком располагается светильник, как, так как свет необходим для роста водорослей. Чаще всего используются два вида водорослей – это хитоморфа или каулерпа. Водорослевик служит в аквариуме для избавления системы от нитратов, так как водоросли при росте потребляют из воды нитраты. Также в водослевик на дно добавляется грунт, песок, либо коралловая крошка различной фракции. Но можно и без грунта. Отсек номер три – это возвратный отсек, в котором располагается возвратная помпа, которая поднимает воду из сампа по возвратной трубе в обратный аквариум. В четвертом отсеке располагается пресная вода и помпа долива пресной воды, которая должна работать либо по таймеру, либо по уровню жидкости. Если используется уровень жидкости, то уровни, то есть 3 либо 2 щупа располагаются в отсеке номер 3, там где стоит возвратная помпа. Потому что это единственное место, в котором уровень воды меняется из-за из из ее испарения. Во всех других отсеках вода всегда остается на одном и том же уровне. Четвертый отсек изолирован от других отсеков полностью. Вода, которая в нем находится, пресная. Доливается она обычно либо во второй отсек, либо в третий. Обращаю особое внимание на то, что взамен испарившейся воды доливается именно пресная вода, а не соленая. Потому что в процессе испарения воды все соли остаются в воде и не улетучиваются из аквариума. Если доливать взамен испарившейся воды соленую, то уровень солености в аквариуме будет постоянно расти. Поэтому доливается в четвертый отсек только пресная вода. Помимо оборудования, которое находится в сампе, необходим светильник соответствующей мощности в зависимости от объема аквариума и помпы течения. Это тот необходимый минимум оборудования, с которым ваш аквариум сможет хорошо существовать. Перечислю еще раз технический минимум. Светильник над основным аквариумом номинальной мощности. Помпы течения. Как минимум две штуки, установленные в разных углах аквариума и направленные друг на друга для оптимальной циркуляции воды. Пенник. Соответствующей мощности. Светильник над водорослевиком, возвратная помпа, помпа для долива пресной воды с уровнем жидкости, либо с таймером. Это не полный перечень оборудования. В морском аквариуме можно использовать еще массу различных устройств, но на этапе запуска они не нужны. Потребуются вам они позже и только в том случае, если вы все сделаете правильно на начальном этапе. Из этого видео наглядно понятно, что система морского аквариума довольно-таки простая. Понять, как она работает в состоянии даже школьник. И тем не менее, для полноты картины я рекомендую перед тем, как начать что-то делать, прочитать хотя бы одну книгу о морском аквариуме. Книги есть в группе. Всем удачи! Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, учитесь и получайте удовольствие от процесса. Все ссылки вы найдете под видео. Текст читал Дима Пронин. До новых встреч!